Приветствую вас, дорогие друзья! И вот, наконец, пролетела неделя, пролетела неделя, и мы будем подводить итоги конкурса. Конкурс довольно-таки хорошо прошел, много подписалось, 130 человек заполнило Google форму. Давайте перейдем к Google форме и уже по Google форме определим счастливчика. Написано 132 ответа, но некоторые заполняли по два раза. Тех, кто заполнял по два раза, вторые, вторые попытки я удалил. То есть одну оставил, а вторую заполненную форму пришлось удалить. Ну нечестно это, сами поймите, нечестно заполнять по два раза. Давайте перейдем к таблице. Сейчас таблица подгрузится полностью. И мы с вами посмотрим уже имя счастливчика. Тоже. Давайте посмотрим, сколько у нас в итоге получилось человек. 130 человек. 130 человек. Давайте перейдем в программу рандом. И с третьей строчки по 130 определим, кто же у нас победитель путем трех нажатий. Путем трех нажатий определим победителя. Номер 67, номер 67. Давайте посмотрим, кто этот счастливчик. Кто этот счастливчик, кто этот счастливчик. Забоев Андрей. Давайте перейдем на страницу ВКонтакте. Посмотрим, подписался. ли он Подписался ли он на группу. Андрей Забоев. Копировать группу. Давайте посмотрим подписан ли он на группу есть есть андрей забоев давайте мы его сохраним чтобы не забыть так вот сделаем значит есть у нас андрей забоев и теперь нам осталось проверить есть ли подписочка на мой канал если он еще и подписан на мой канал То вот он счастливый победитель Подписки Смотрим подписки Да, вот он, недалеко Прямо сразу Китай стал ближе Все замечательно Обязательно свяжусь сразу же С Андреем Забоевым Свяжем с ним и определим Как он хочет, заберет деньги Деньгами, или же мы закажем Какой-то товар на эту сумму ну что ж, я с вами не прощаюсь. Хочу еще сделать небольшой анонсик. На следующей неделе будет еще один розыгрыш, в котором будет разыгрываться вот эта вот Bluetooth-колоночка. А может быть разыграем и еще что-нибудь, может сделаем несколько мест. Ну а на этой неделе пока что все. Подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Ждем, ждем вас, ждем вас в гости. Я в отпуске будет видео выходить чаще так что всем пока ставьте лайки ставьте комментарии до новых встреч